вещаю из-под лавки, не влажу полностью. Короче, дело к ночи, а вы на канале Сама себе швея, меня зовут Ирина. Я тут подготовилась снимать для вас заставку и выяснила, не шевелись, и выяснила, что у меня нету нет крепления для селфи-кольца что я его оставила в машине. И вот я тут сейчас установила, если бы вы видели, какие-то баррикады стоят. Мой телефон буквально на соплях тут висит. Вот, Пытаюсь вам отснять заставку к остальному видео. Как всегда, вы знаете, кто меня давно смотрит. У меня вечно нету начала и конца. Я это снимаю все потом. Так вот, сегодняшнее видео будет про планки на шубе. Планки из эко-кожи. На шубе они, получаются, к ним пришивается молния. Довольно сложная у меня была работа с этим. Я уже все отшила и вот вам отсняла. Сейчас это дело все смонтирую, вы все увидите. Тяжелые, потому что они пересобочились. То есть я работала с эко первый раз, и мне было очень сложно, страшно. И, наверное, если я собираюсь все-таки прийти и к эко-коже снова, и снова из нее что-либо поделать, да, хочу брюки себе шить. Но я думаю, что я тоже буду также же мандражировать, как будто в первый раз, потому что я там не смогла разобраться с лапками. Вы в принципе все увидите, я показывала, что я там проделывала, вот. Но, ну, видимо, это индивидуально у каждого. То есть надо искать, именно искать, какие лапки подойдут для работы с экокожей и какие способы подойдут. Вот. Так что прошу смотрите как пришить планки к шубе. Ну, и там как раз видео собираю полностью шубку без подкладок. Планки. Смотрите, как я разложила. Нам нужна планочка. Вот эта планка, правая деталь. Планка, правая деталь полочки. Вот она, она, да? Молния. И вот они, они наши две планочки, которые уже заготовлены. Так, и нам надо взять вот это вот лекало и на лекало положить нашу молнию так чтобы вот вот этот фигурный край и стрелка это был конец молнии а вот здесь здесь ровная часть это начало молнии вот, вот так вот нам надо уложить и чтобы снизу вот здесь вот было у нас один сантиметр и 2 миллиметра до вот этой вот э, пластмассовые собачки да так не доходило и здесь то же самое. Вот так вот. Должно быть вот так. Таким образом. Я приколола молнию и поставила отметки. Тут видите отметки. Перенесла все отметочки. Вот. И положила детальки. Смотрите, чтобы понятно было. Вот здесь фигурные концы. Да, у меня вот так вот смотрят. Большая часть их вот здесь, вот, да, находится к центру. И теперь нужно разъединить молнию. Берем а, ту часть, которая без собачки, да, вот молния. И нужно уложить немножко странно, опять же, по инструкции. Ну ладно, я решила делать так, как там у них прям по рисункам, да, по фотографиям. И берем, укладываем ее вот таким вот образом. Вот так вот здесь вот это все надо закрепить у нас должно быть тоже расстояние 1 и 2 миллиметра да? вот можно уже крепить вот так вот закрепить а здесь нам нужно сделать подогнуть вот этот вот наш кусочек вот таким вот образом сейчас тень падает вот так вот загнуть и тоже от пластмассовой нашей штучки, как вам показать, вот от пластмассовой нашей штучки до конца вот это расстояние должно быть один сантиметр и 2 миллиметра. Сейчас я это все заколю еще раз покажу. Вот видите, я приколола и сейчас пойду это все на машинке прострочу. Вот вот таким вот образом на один сантиметр от края. Вот здесь вот, то есть, будет строчка у меня идти. Вот, тут. Вот, вот. Так, ну что, у меня готово. Я, как всегда, забыла нитки поменять. Я только сейчас поняла, что я опять забыла нитки поменять. Блин. Но тут не сильно видно. Сейчас поменяю нитки. И оставлю. Это я не буду распарывать. Не буду. Сейчас мы берем... Я поменяю нитки. И мы берем вот эту вот деталь и укладываем вот так вот сверху закрепляем и делаем строчку вот по этой строчке попадая строчка в строчку на удивление честно скажу вам на удивление потому что метки не сходились я делала как я вам уже сказала по картинкам Метки не сходились, но у меня все получилось и все сошлось. Я еще как бы немножко напряжена, как это будет, когда пришьются эти планки к шубе, но все сошлось. Странновато, конечно, разница описания с рисунком. Вот как. Переходим ко второй части. Вот смотрите, я уже положила, видите, каким образом лежат планочки фигурными уголками. Ну, тут фигурные уголки и с одной стороны, и с другой, да? Вот так вот, чтобы они большей части смотрели друг дружки, да? Чтобы потом вот так вот сложить. Все вышло ровненько. Вот, нашу молнию кладем вот так вот. Вот так. Опять же, здесь у нас должен быть э, сантиметр и 2 миллиметра да, вставляем и закалываем и смотрите так как здесь метки нигде не сходятся я ориентировалась на метку какую вот эту с этой стороны вот и а, она у меня получалась ровно вот так вот идет да вот так вот ровненько. вот этот краешек мы опять загибаем и все закалываем и пристрачиваем. Вот я все приколола. И сейчас пойду под машинку. Так, ну что, притачала. Теперь укладываю вот эту часть. Помните, да? Чтобы вот здесь вот так вот у нас все сошлось. полностью прохожу при это все иголочками зацепляю и на машинке прохожу по вот этому краю строчка в строчку я прям от верха буду и здесь в конце на закрытие ну то есть тоже вот так вот у меня будет полностью закрыто. честно сказать я даже не верю что у меня как-то все вроде и получилось это волна это, наверное, должно так быть. Короче, это я уже соединила. Выглядеть это все должно вот так вот. Да, у нас будут эти полностью сворачиваться. А эта планка будет вот так вот идти в развернутом виде. Я тут сверяла все у меня норм или нет. И теперь нужно сделать. А это у нас справа, не забываем, да. Это у нас наша вот с длинным таким хвостиком левая и теперь нам нужно сделать отстрочку. вот здесь вот вот, вот тут нужно сделать от строчку 1 2 миллиметра от края и непонятно вот здесь вот надо ли доделывать или нет по инструкции непонятно но я доделаю наконец-то я закончила с этими планками и вот такое западло Понимаете, тефлоновой лапкой, мазавший кремом, усиравшись тут вот, еле-еле машинка шла, да. Я, кстати, сделала стежок на тройку, но так как это все как-то тянуло, мельчило. И, значит, вот в этом месте а, с тефлоновой лапкой у меня не получалось пройти. Я остановилась и решила поставить лапку для молнии и с металлической пластиной у меня замечательно. Пошло без всякой стяжки красивые стежки в 3 мм. Видите, это просто обидно. Оказывается, нормально идет металлическая лапка, а я усираюсь в тефлоновой. Все, значит, вот так вот перерастянулось у меня вот здесь. Вот. Ну, надеюсь, этого видно не будет. Переделывать не буду, ну потому что следы останутся, надо будет прямо в проколы попадать. Теперь берем нашу вот эту вот детальку которая потонеше, да? Деталечка такая у нас. И ее нужно, получается, у нас вот здесь вот идет край. Это бочина. А вот это край. И вот эту вот нашу планку надо сюда притачать. Вот так вот она будет идти. Поэтому берем лицом к лицу. Все скалываем по меткам, которые теперь. Я не знаю, где эти метки, потому что все у нас сбилось. Ну, буду интуитивно раскладывать, скалывать и соединять. Наши детальки, вот здесь, вот, где карманы, нужно высечь. Вот так вот. Сантиметр оставить. Ну вот, я расстроена. Видите, я пришила, но у меня получается такое вот, ну, натяжение идет. Ну, это я, к сожалению, уже никак не исправлю. Надеюсь, что сильно это в глаза бросаться не будет. Так вот у меня вот здесь вот и теперь нужно я здесь сделала припуски вот так вот к друг дружке прибрала вот таким вот образом приметала вручную вот. зацепляла только припуски чтобы не проколоть вот здесь вот да не было видно так у нас есть вот такая вот деталь вот такая да и нам нужно ее вот так вот она будет идти нам нужно ее пристрочить вот к этой планке этой частью то есть вот так вот мы укладываем опять лицо к лицу да убираем мех вот так вовнутрь туда все закрепляем и делаем строчку вот смотрите, я уже притачала и высекла припуски. Хочу вам показать. Вот так вот да, уменьшила толщину. Вот так вот их высекла мех лишний. И сейчас вот припуск этот на эту сторону приметываю вручную. Вот так вот, свободненько, да? Вот таким вот образом, в свободном положении. Вот так вот у нас выглядит спинка из вот таких вот четырех частей. И сейчас нам надо соединить лицом к лицу вот так вот верхнюю часть и также нижнюю часть. Я сшила вот эти части между собой, ничего не утюжила и вообще не буду утюжить. Мне не нравится, как мех себя ведет под утюгом. И вот высекла только припуски и вот так вот их приметала. Теперь вот так вот соединю и пристрочу вот здесь, по такой же системе мех убираем, точно так же припуски потом высеку в разные стороны. Наконец-таки все это можно сточать по плечевым срезам. Так, я тут положила перец со спинкой и теперь, ну, чтобы нам понятно было ничего не перепутать. Вот так вот, да, вот здесь надо соединить весь мех вовнутрь и сточать здесь и вот с этой стороны ну что теперь вот я сейчас вот здесь вот все вот так вот вычекаю вот так повысекаю это опять на припусках мех вот так да и вот так вот их в разные стороны припуски аккуратненько приметаю вручную. Вот так вот. Ой, слушайте, тут я прям довольна собой. У меня тут швы вообще нифига не заметны. Вообще не видно. Удивительно, но вот вот где он? Он здесь. Здесь не видно. Прям я так хорошо их вытаскивала. Ну, то есть вот, например, у меня сзади у меня швы видать как на зло. То есть, ну, может камера не передает, но здесь швы видны, и мне это не очень нравится. А вот, вы знаете, так не видно. А вот когда одеваешь как-то вот этот крест, вот он периодически все-таки проглядывается. А здесь по плечам прям вообще не видно никак. Красиво. Так, теперь нам нужно это дело. Она такая большая стала. По боковым срезам, да, вот у нас пройма идет. По боковым срезам стачать, вот здесь, ну только лицом к лицу, соответственно. Вот здесь вот. И что у нас получается? Здесь я показывала вам в прошлый раз. Сейчас я вот это вот прихвачу, вот так вот высеку вот здесь вот мне многовато высеку мех и вот так прихвачу. Давайте, ладно, я сделаю как положено. Вот. Вот так. И проделаю строчки с одной стороны сбоку и с другой стороны так ну что здесь я все сделала и вот так вот опять же припуски в разные стороны высекла и приметала ручными стежками теперь осталось сделать как кажется, самая простое рукава, но я думаю, что мне будет очень тяжело втачивать их в пройму закрытую. Здесь рукавчики, смотрите, у меня продублирован низ и вот так вот чуть-чуть приутюжены с этой с изнаночной стороны. Сейчас я их, как обычно, это все делается, вот так вот скалю, вот здесь вот пристрочу а припуски. В разные стороны раскидаю. опять высеку. Ну, сделаю все то же самое, что вот здесь, вот, да. И буду втачивать в пройму. И, наверное, вот как бы когда уже все это сделаю, вам покажу. Рукава моей шубки готова. Мне было тяжело, я прям качала бицепс, пока это пришивала. Вот я уже высекла все припуски и вот так вот по этой части только их в разные стороны что сделала закрепила вот с одной и с другой стороны переходим к воротнику у нас есть верхний и он у меня валяется нижний воротник и у меня уже такое ощущение что я вообще не ту шубушью потому что по инструкции там вообще другой воротник ну ладно вот эта часть вот посмотрим на воротничок вот эта часть должна идти к правой стороне то есть вот сюда его над лицом к лицу вот таким вот образом притачать к горловине вот начиная отсюда и вот так по кругу заканчивая здесь ну вот я зацепила и сейчас пойду все это пристрачивать. Все, сейчас буду притачивать вторую планку и вообще застегну свою шубу и посмотрю, как у меня тут вообще все получится. Здесь я вот так вот опять сделала. Нам нужно притачать нашу вторую заготовленную планку. Вот у нас получается, это низ, На да, будет идти вот сюда. Ой, простите, там мои ноги засвечиваются, вот так вот. Да, то есть вот этой частью лицом к лицу вот так вот да, я сейчас прикреплю планочку а потом пристрочу на машинке так ну все молнию я притачала. вот потом вот так вот она будет эта часть у нас пойдет к подкладу здесь я вот так вот высекла вот этот вот мех на вот этом припуске и вот так вот припуски ручными стежками закрыла на этом этапе заканчивается работа с шубой и все переходит на этап подкладки